Привет, ребят всем, меня зовут Эрик, или же Шок, и я думаю насчет того, чтобы переименовать свой канал в Шок. Что вы думаете об этом? На самом деле я еще не знаю, а я знаю то, что я начал краснеть почему-то, когда играю, я не знаю, может быть жарко, может быть лампа меня греет, как... Но самое главное, что у нас сегодня произошло Сегодня я сыграл пятым в составе Гамбит, если что, я уже такой снимал ролик С Na'Vi Junior и он набрал 700 тысяч просмотров, поэтому сейчас мы Посмотрим, что будет, если я запишу Такой ролик с Гамбитами, если что, сейчас Гамбиты в очень хорошей форме, они Могут обыгрывать и Нави, потому что 2-0 они забирали, если что, их состав Это Хоббит, Интерс, Аксель Широ и Нафани Это легендарные игроки, которые Только недавно были молодежным составом И сейчас они стали реально основными составом Гамбит. А чтобы это получилось бы, нужно быть реально хорошей командой. Гамбит это чемпионы мира. Первая в СНК и единственная. Ответственность у ребят большая. Посмотрим, как они сейчас играют, как они общаются. Это самое главное. По сути, в этих играх я ничего не делал. Как и обычно во всех играх. Но здесь я вообще ничего не делал. Все потому, что ребята общаются очень много, очень хорошо. И... Мне понравилось, я как будто сидел в своем домике, где меня все знают, где я их понимаю полностью и так далее То есть реально атмосфера такая домашняя и дружелюбная Такой контент снимается редко, поэтому буду рад вашим лайкам Давайте наберем 30 тысяч лайков Всем большое спасибо и желаю вам приятного просмотра Мы полетели Двое зелень, двое зелень ага, Отхожу, нет. отхожу Близко Хорош. Еще один. За... Э, Олов. Хорош. Все на тебе, бой. Молодец. Да, нам показалось. А -а -а. Зелли два, да-да. Хорошо. ежду. жду. Меня, меня, Еще. И... Там же. Хорошо. Олся. Два зелли. Нет. Убил одного. Зелли ушел. Он между идет, убить его. Окей. Хорош. Зелли два выше. Стопы! Опа, одного убил! Стопа, стопы! Ай-яй-яй! Стоп еще хорош. Один стопы. Как будто он ушел в карман, понял? Убили Молодец. стопы. Я играю. Сиски. Убил. Класы ноут. -а -а -а. -а -а -а. Карман, карман. Молодцы. Это победа. Хороший <соспорожный> ребят, молодцы. Не, ну это жестко. Я сиськи, я... Зига вышел. Убил его. Первое. Убил. Убил. Ну, хорош, хорош. Ух. Доска. Да, скорее всего, тебя тебя Со Солюбого. Хорош, найс. Сиськи. Убил. <рапорта> найс. Найс. Давайте. Да раз. Угнали. Я просто не жду. Да, да, стоит здесь, стоит. Ласт сити, ласт сити Хорош КГ Победа Небольшая рекламная пауза Сейчас на дроп, И тут есть барабан бонусов О котором вы все знаете Но не все еще крутили У меня сейчас падает Два предмета в контракт Я могу ввести промокод Выстрел И смогу прокрутить Барабан бонусов еще раз 60% плюс к депозиту Закидываю 100 рублей Получаю 160 Это так работает Ну что ж Я думаю что можно Открыть один любой кейс И пойти сделать контракт точковые ножи Ночь Это шикарно Кстати У меня тут есть тема Я смогу сейчас Открыть подарок За 50 тысяч рублей Я нажимаю забрать И мне падает. Перчатки, Бесплатно открытие этого кейса Серьезно? Вау Слушайте, давайте Я их заберу. Прямо сейчас мне пришел Трейд-офер с этими перчатками и это максимально Радует. Если что, ссылочка на джидроп Есть в описании, ну а также на секретный код Который можно бесплатно активировать два раза подряд Вы можете найти в описании А мы идем дальше 2-2-2 Подъем у нас можешь пикать смог. бок Возьмайка Зига осторожно? Можешь за пушить сидишь. Еще убил. Да, авик стоит. Убили Авик. Еще middle. Вместе по пикает. Можешь играть, пух. Найс. Nice. Хорошо. Авик, видите? И мидл. Да, лох лох АБ. Оба... Убил. Хорош. Убил. Хорош. Да, флеш АБ, можешь пикать. Yeah, Хорош. Найс. Nice. О, хорош. <плотный> Я блад. Я его. Are... Хороший. Байк, убил. Байк, байк, байк, байк, байк. Мост. <плотный> Хороший. Она убил? Да, жестко. Убил, хорош. Так... Вот чего, блин? Я сейчас на фане веб-сайт, пожалуйста, сайте же прям. Сайте? Да да, убили, убили все, чисто. Хорош. И на фане пуля. Найс. Найс. А! Найс, Рай Найс Найс Рубрика Вопрос-ответ Я первый вопрос задам, который меня дико интересует Что вы думаете про Собишок? Ну, норм сервера хороший сервер. Не, ну если серьезно, типа сервера норм, но если я играю, то я играю либо в бхоп, либо в А с демом какие у нас дела? Ну, мне не нравится, потому что я привык к вармап-серверу Ну, мультиков, эгайов, да, вся фигня И там народу много и плюс, чаще всего мы играем на Германии, ну, типа на немецких серверах. И чтобы к пингу привыкать, я не играю на русских серверах. Мультикафуг это нужная тема, да? Ну, я прям только его играю. Типа, чтобы не заходить на 500 тысяч темов разных, типа пистолетных и так далее. А сколько ты время тратишь на дем? По-разному. Типа, если перед всалкой, то час где-то. А остальные, насчет совершенно что то мыть. Хороший сервер, нормально, не нравится. Хорошо. Да. Я очень а, много ну, кстати, играю да, на твоих серверах. Подписчики будут смотреть. Ну, The я it. играю, короче, я играю на, на ретейке и сюрф. Сколько каждому нужно тренироваться перед игрой официальной? Ну, где-то ну, час. часик, да. Насколько ну, заранее не... вы знали, что вы перейдете в основной состав Gambit? А, на неделю может. И... Не, ну нам типа сказали то, что когда еще Абайк на поток пришел, то что так-то так, -то, так -то, рано или поздно. Типа, вот у вас будут нормальные результаты. И вы перейдете в основной состав. Типа, рано или по. Ну, когда будут нормальные результаты. Вот мы с к нам пришел, у нас начали результаты идти вверх, и нас, собственно, и перевели в основной состав. Кто был помимо хоббита из вариантов? М -м да, не было, основной. Типа, не было прям как-то таких вариантов. Типа, просто, почему Абай? Потому что он суперопытный, и нам как раз этого опыта не хватало. Плюс Абай, ну, будем честны, для опытного игрока очень хорошо играет индивидуально. Типа, ну, сложно придумать какую-то альтернативу ему. Какая самая сложная команда из Циса для вас? Спирит. То есть вы даже забыли про Нави, да? Ну, Но... да против Нави А Нави никогда не подходит к СНГ-матчу, если? Ну, как-то сильно. Ну, РМР-турниры они играли, но Им это ничего не значит, по идее Они все равно на мажоре По итогу трех РМР, поэтому Когда мы против них играли, они были не в самой лучшей форме и нам было не так трудно А вот спирит они всегда Стараются выиграть, на максимального, короче, играют С ними сложно играть Какие у вас планы к концу года? Этого. 115 топ-15, У вас в контракте подписано, что не, Больше за Не-не-не, просто Каждый, каждого желания. Ну, мы уже, считай, играем 2 года. И как ОБА пришел, да. ну, типа, по крайней мере, в моих глазах мы выросли как команда, и мы способны на это. Почему бы и нет? У вас да. зарплата больше 10 тысяч долларов. Точно информацию не надо. Нас, скажем так, у нас. По меркам Российской Федерации, зарплата да, хватает на то, чтобы кушать, снимать квартиру, жить и не отказывать в себе в каких-то маленьких удовольствиях. Вот так вот. Я отвечу на этот вопрос. То есть больше, хорошо. Ребят, сейчас очень интересная игра, потому что мы играем составом гамбит против Перси, Хасте, Ларсена и Смфа. Это четыре про игрока, которые нашел ТВ. Вот они все, 29 лет, 23, 26. <соединяющие> Будет очень интересно посмотреть, что получится. А так. Карта Мираж. Ладно, Я его взял. Фореста файк убил. Еще форест. Стоять дефолт. Найс. Ави класс. Ави косите, хороший ребят. молодцы. Было подвал, у меня чел один. Три, два, два. Хорош. Машина ласт Ой. Нэс. Я зарежу, да-да. Най-кази. два. Два дефолт скамейка, скамейка Убить, убить вместе. Близко. Хорош. О боже, хорош на фоне. Стоит там же. Убил. Убил авто. Класс попал. сейчас убью. Хорош. А, так, ты тебя Хорош. хп, знаю, давай. Ой-ой-ой, какая ой, газетка. Еще там и же. Тебя Можешь ударить. Молодец. Найс. Блин, на самом деле, я... Я... ребята очень жестко играют. Реально, то есть мы играем не против бомжей. У меня просто. Я просто их слушаю и восхищаюсь. Мне сказать просто нечего. Хорошо, да, да. да. Варвал, варвал. Убил, убил. Хорош. Ребят, что вы даете? Убил. Дефол. Еще. Масса. Хорош. Хорош. Масса. Хорош. Масса. Хорош. Масса. хорош, шок. Масса. Найс, найс, найс. Гопа да, гопа да, просто зайдем. Шок, сори, сори, шок. Хорош. Опа, право взял. Лево взял. 51. 5, 30 хп. Хорош. Девятка стоит. Да, да. Убил девятка. Найс, хорош. хорош. Я зарежу. Не, не надо, не заявляй. Успокойно, успокойся ой, ха ха-ха рифалт, не пикай да, не пикай, не пикай, я на нож хочу не пикай, плиз о боже, серьезно <laughs> его, его же опять Найс! Nice. молодцы <класс> с жестким